Ага, а значит с ним я и вовсе не должен двигаться, правильно? А, блин, ну ладно. Смотрите, не отвлекайтесь от работы. Задавайте вопросы объекту 939. Хорошо, попробую. Эм, ну что ж, начнем. Привет. привет. Есть ли у тебя имя? Если у тебя имя, ты сейчас издеваешься? Ты издеваешься? Хватит повторять за мной. Хватит повторять за мной. Так, нет, все, стоп. Я не могу так работать. Он повторяет все то, что я говорю. Вы ожидали какой-то другой реакции от него, или как? Смотритель, попрошу утолить свой пыл и спокойно отнестись к своей поставленной задаче. Иначе объект разозлится и съест тебя. О, боже мой, ну за что мне это все? Ладно, давай поступим иначе. Послушай, мы оба хотим, чтобы все это поскорее закончилось. Так что давай будь паренькой и... и сделаем вс махом. Будет все очень быстренько, окей? Ладно. О, прекрасно. Соизволил со мной заговорить. Итак, кто ты такой? Я теплокровное существо. Я хищник. Ну или как вы меня называете? Объект 939. Да, я твоя смерть. И всех находящихся людей в этом фонде. Погибель. Умно. А каким образом ты вообще разговариваешь? У тебя ведь нет рта в нормальном понимании этого слова. У тебя даже нет губ. Я просто копирую ваши голоса. Говорю то, что слышал ранее. И просто понимаю, о чем вы говорите. У нас есть данные, что ты копируешь голоса не услышав их. Как это вообще возможно? И, и что ты на это мне ответишь? Я понимаю вас, людей, больше нежели вы меня, и мне не составляет труда понять лишь взглядом то, какой у тебя голос, как ты разговариваешь, какие у тебя намерения, и все, о чем ты думаешь, я знаю, наберет. Эм, так я тебя понял. Хорошо. Ответь мне на другой вопрос. Кто тебя.. Создал. Мне на самом деле даже очень интересно это узнать. Как кто? Мой отец и моя мать, мамочка и папочка. Удивительно. И где же сейчас твои родители, а? Где же сейчас твои родители? Эй, ты чего? Ты обиделся? Или чё? Ты что, обиделся? Перестань. Смотритель, будь осторожнее со своими вопросами. Как я полагаю, объект испытывает грусть, вспоминая прошлое. Так вы сами написали эти вопросы, не я их составлял. Боже мой, какие вы... Ладно, я понял, понял. Давай продолжим. А, объект 939. Прости, я больше не буду задавать вопросы про твоих родителей. И если ты не хочешь отвечать на какой-то из моих вопросов, можешь не отвечать. Эти вопросы составлял не я, эти вопросы составляли доктора, которые хотят от тебя услышать что-то новое. Ты как, в порядке? Не злишься? Ладно, перейдем к следующему вопросу. Знаешь ли ты какой-нибудь другой язык? я знаю так много языков, я знаю настолько много языков, настолько насколько никогда не будет подвгласно твоему мозгу я могу скопировать или я могу скопировать речь любого существа интересно реально интересно где ты могу слышать вообще какой-либо другой язык так, смотри, я тебе сейчас задам вопрос, который я задаю очень многим объектам SCP и они очень все начинают злиться. Пожалуйста, прореагируй на мой вопрос корректно. Кто такой объект SCP-001? Жалкие люди! Вы узнать, узнать все. Да это не получится у вас, еще раз, ты меня разозлишь и я не посмотрю на то, что ты не имеешь ко мне никаких плохих намерений. Я тебя сожру, оставив лишь твои кости. От тебя не останется даже мокрого места. Смотрите. Попытайтесь больше не взбить объект. Да ты что? Ты же сам мне написал этот вопрос. Вы ожидали другой реакции. А если и так, попробуй подойди сюда, зайди, поговори с ним. Я посмотрю, как ты не будешь злить его. Ага? Ладно, перейдем к следующему вопросу. Имеешь ли ты братьев, сестер... Или что-либо подобное Я знаю, есть у нас в фонде еще несколько объектов Похожих на тебя Да но, но о них я вам рассказывать не собираюсь Окей Оно неудивительно да. Что ты даже не хочешь отвечать на мой вопрос. Ну ладно Нравится ли тебе в нашем фонде? Относительно а зачастую очень скучно. А так вы хорошо придумали над этими камерами содержания. А у тебя есть какое-то имя? Как я могу к тебе обращаться? Имен у меня много, но стоит для тебя о них знать. Например, какое имя у тебя и что мне даст это если я узнаю твое имя, я буду разговаривать голосом твоих знакомых, твоих братьев, докторов и всех объектов, которые окружают тебя. А потом, когда я привлеку твое внимание, я тебя сожру. Боже мой, а что мы можем сделать... Чтобы узнать твое имя, это действительно важно. Ну, не желаю отвечать на данный вопрос. Как и в целом на все твои остальные вопросы. Кожаный мешок. Тебе придется потерпеть немножечко. Окей, мы заперты с тобой в одной камере. Терпеть? А что если я просто сожру тебя? Ведь никто не сможет помочь тебе. И никто не сможет отделить меня от тебя, падла. Мне кажется, нужно временно остановить этот допрос. Успокоительно начинает отходить у из 939. Полностью поддерживаю вас. Смотрите, объект вновь полностью готов к вашим вопросам. Так что задавайте их. Ну, здравствуй опять. Ну, здравствуй опять. Умеешь ли ты копировать голоса других животных, там, собачек, котиков, коровок, я не знаю, кого-нибудь из животных, а? Я могу копировать любую речь, ты тупое существо, я тебе уже отвечал на этот вопрос, я могу скопировать абсолютно все, абсолютно любую речь. Абсолютно любой темпор, абсолютно любой голос. Я могу скопировать голос твоей мамочки. Я могу скопировать голос твоей девушки и позвать тебя к себе, а потом сожрать. Я могу скопировать голос твоей псины, если у тебя такая имеется. Ты тупой кожаный мешок. Ты даже не представляешь, кто я. что ж, испытываешь ли ты голод, если да? То как ты понимаешь, что ты голоден? И что вообще ты хочешь есть, пить? Расскажи нам про это. Они не нужны мне для комфортного проживания. Я питаюсь лишь только ради своего удовольствия. Ради того, чтобы посмотреть, как мои зубы прокусывают черепа. Этих безвольных существ. Окей, опять странные ответы. Ладно, какого ты пола? В нашем понимании пола не существует. Но все же скажу, что если бы у нас был пол, то я бы был женского пола. Почему именно женского? Да, просто я не знаю. Я сказал... Потому что это захотел сказать. Ладно, ладно. Перейдем к следующему вопросу. Как много людей ты съел или съела? Не писи меня. И не называй, как назвал. И тебе не стоит задавать такие вопросы. Иначе пополнишь коллекцию с собой. Да ладно. Что ты сразу начинаешь нервничать и злиться? Это обычный вопрос. Я думаю, я ответил на все ваши вопросы, которые интересовали вас. Правда, док? Мне теперь придется сожрать тебя. Вернее, не придется. Я сожру тебя. Это была наша небольшая часть договора с вашим любимым Покорным слугой, вернее, доктором, этим кожаным мешком. Какого еще договора? Смотритель, заткнись и не двигайся. Просто замри, подмога уже в пути. Вы что, тут дохерели? Ну чего ты, дорогой? Иди ко мне. Иди ко мне.